Всем привет! Наверняка каждый из вас хоть раз, но кликал по рекламе Google не специально, а случайно. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы рассмотрим эту тему дизайна новых объявлений Гугла, чем они отличаются от органической выдачи, как же не спутать и не промахнуться мышкой. После редизайна десктопной поисковой выдачи Google все больше стирается грань между рекламой и органическими результатами. Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на обсуждения в Твиттере, а также на других площадках. Многие эксперты считают, что в случае последнего редизайна Google речь идет об использовании темных паттернов, то есть уловок, которые призваны запутать грань и запутать пользователя в интерфейсе. В России и в Украине само слово «реклама» гораздо более длиннее, чем в английском языке, где слово ad состоит всего лишь из двух букв, и, соответственно, оно практически незаметно. В новом интерфейсе реклама и органическая выдача имеют похожее оформление, что запутывает пользователя, и пользователь случайно может нажать рекламу вместо органической выдачи или же наоборот. Новый ярлык очень сильно напоминает фавиконы, которые отображаются рядом с обычными результатами поиска. Ранние данные, собранные Didjday, свидетельствуют о том, что пользователи стали чаще кликать на рекламу. IT редактор Алекс Херн первый, кто указал на эту проблему. Эта новость выглядит еще куда более неприятной, конкретно для сеошников, учитывая то, как Google раньше оформлял свою рекламу. Вплоть до 2013 года по Поисковая система предлагала рекламным объявлениям совершенно другой цвет фона, чтобы они выделялись на фоне обычных органических результатов. Google использовал уникальные цвета, которые быстро позволяли разобраться, где же закончилась реклама и началась органическая выдача. В своем блоге, где было объявлено о новом дизайне, который вступил в силу изменения на мобильных устройствах в прошлом году, Google давал частичное объяснение этого тем, что добавление значков к обычной поисковой выдаче заставляет, говорит о том, что брендинг веб-сайта имеет огромное значение и может находиться в центре внимания. Что означает, что вы можете легче просканировать страницу поиска. Но он потратил гораздо меньше времени на объяснение изменений, которые касаются непосредственно рекламной выдачи, которые стали теперь максимально приближаться к обычным органическим результатам. Особенно при просмотре результатов на ноутбуке или же компьютере. Стоит понимать, что Google ⁇ это рекламный бизнес. В третьем квартале 2019 году материнская компания Google Alphabet получила 34 миллиарда долларов, которые составила от 40 миллиардов долларов общего дохода Google Alphabet. При таких масштабах небольшие изменения в кликах могут оказать огромное влияние на прибыль для компании Alphabet. Даже если это означает обан пользователей за дешевые клики. Не забывайте подписываться на наши аудиоподкасты, на наш телеграм-канал, а также на YouTube-канал. Ставить лайки, оставлять свои вопросы и комментарии. И до новых встреч!